Олимпиады иногда не всем подходят. В науке надо не так. В науке у тебя есть неограниченное время, там, неограниченные ресурсы. Ты хоть два года сиди на задачке и сделай. Петр, мне засунул сюда монету, а потом да. достал вот оттуда. Ему я. Да, да. Самый главный совет, который я даю школьникам — говорить правду, но, может быть, не всю. Если это выгодно. Ну, кстати, на ЕГЭ и ОГЭ это частные история. А, о, все, все, очевидно! Контент для новых выпусков о том, кто не прав в интернете. Добро пожаловать на третий эпизод шоу Нанято на канале Флес. В этот раз решаем математические задачи собеседований на инженерной позиции в технологической компании. 9 задач, 10 минут на задачу, командное решение, чтобы веселее было, остальные правила вам знакомы. Предлагайте в комментариях свои решения или находите дырки у математиков. Там есть что искать. Да, а где пригодится умение решать задачи? Например, в Биг Дейта Мегафон. Там более 700 терабайт данных в месяц, мощнющее железо и продвинутые коллеги математики. Вместе вы построите сервисы прогнозирования продаж и профессионализации, рекомендательные системы нового поколения, создадите продукты в рекламе, HR, медиа и так далее. Как пройти отбор в Big Data Megafon, укажу в описании. Вы только перед интервью досмотрите шоу. Ведь обидно будет завалиться на задачи, которые Саватеев или Трушин разжевали на флесе. Катарсис! Перед вами 12 металлических шаров, одинаковых на вид. Среди них лишь один немного отличается массой от остальных. Как ровно за три взвешивания на чешечных весах не только найти этот шар, но и указать, легче он или тяжелее? Легче ну, По четыре кидаем. Четыре и четыре. А не нифига не поймешь. Потому что не знаешь, легче налить ну, тяжелее. А это пока не важно, ну, но мы поймем, сказал. что где есть он или а -а -а. нет, в оставшихся. Но да. если тут будет как бы знак неравенства... — Маленькая то информация будет. Да. — Не, ну поставили 8, 8, 8, если знак 8, равенства, то, то среди четырёх, так? — Значит, наверное, надо же. — А если больше либо меньше, то, ну, значит, среди этих. — Я думаю, что 4-4 не сойдёт. А, именно потому что мы в некотором случае получаем сильно больше информации, чем у них другого. — Может быть, 3-3-6 оставить? — Во-во-во-во! — Вот да. это, и весь, это веселее, на самом 3? деле. — 3? 3 — 3-3-6? — 3-3-6, чтобы... Точно? Да, да, да. В итоге да. было 6 осталось. Теперь Смотри, так. то есть, ну если ладно, они хорошо. равны, у нас 6. Ну да, хорошо. А если они не равны, ну, то тоже 6. То тоже 6. То, то 6. Да. А у меня пока получается. У тебя пока они равны, так, да. у меня 4, Значит, 2, а если 2, не равны, 3, то 4-4. 2. Но потом не очень. 8. Ну потом то у тебя правда. Мне указать вещи и тяжелее, получить. да? А сама, да? Ты, ты вот это мы знаем здесь. идеал. Да, мы знаем наудеалом. Вот это два шара-то идеальные. Ой, четыре шара идеально. Ну, тут да. у нас тоже тут ну, У нас одна чаша. Давай, площадь. мы с Петром работаем над этой ситуацией. Да, поехали, так. да. 3-3, запустим. Ну давай возьмем просто больше, не пересмотрели, поменяет местами. Все, да, вот да. это первое больше, да? Нет, так, нет, дело в том, что а в нашей ситуации это важно. Ну, у нас просто шесть шаров осталось и два взвешивания. Здесь есть какой-то тяжелый, здесь какой-то легкий. Один. Кроме... Либо один-один, а, один, один, либо два-два. Еще, два, еще у нас есть шары, которые хорошие. 6, плохой, а, шесть, шесть, которые, Значит, вот эти все хорошие. Это идеал. Здесь просто 6, которых надо мы не знаем, А, да. Значит, вот эти идеальные надо теперь в следующее прикреплять. Знаешь, что надо замутить перестановку? Да. Два. Давай возьмем отсюда два. Два шара. Отсюда один, еще один идеальный шар, Да. Чтобы за одно звешине справиться. Да. Но если у нас есть идеальный — Ну вот мы два отсюда взяли. — все равно один. Еще один да. отсюда взяли и один должен остаться один, компейли. про который ты должен один узнать, идеально. правда да. же? — по-прежнему больше... — Или ты, может быть, в этом момент... — а, Может быть, такая история, а что, вот что здесь, в таком а мы знаем... — а, а мы здесь не могли? Возможно, нам Здесь есть тяжелый. Один тяжёлый. — Если он по-прежнему нам нужно сразу искать только информацию, где плохой, да? — А ещё как мы его нашли. — Теперь второй вариант. — Второй вариант — если поровну. Сейчас. То есть так. если здесь, то мы вот здесь один и один... — У меня и была и идея, здесь. что мы типа а на одну... — А если корону, то мы кладем куда-то один из идеальных, они все а куда-то да. у нас получается четыре этих. идеальных, из которых три идеальных были здесь. — Один, один да. тяжелый здесь. — Непонятно, что нам это даёт. — а, да. Это если мы, допустим, предположим, что тяжелый у нас будет. — И был, за три да? взвешивания мы так, не поймем. То есть за три взвешивания мы можем понять, если узнаем, как да? — Какая-то сложная задача. Понятно, что... Нужно перебирать какие-то варианты, но обычно за конечное время это очень тяжело сделать. Вряд ли мы ее добьем до конца. Значит, на первом шаге мы больше, чем четыре э, идеальных получить при нашем расцовке а, не можем. Да, да, есть, да, первый шаг мы повышаем у, у у шаг, и шесть. И узнаем, у где у них больше. Шаг 6 идеальных и 6 непонятных. Если я хочу, идеальных. Ты хочешь идеальных? Сказать, там туда уйти? Нет, я просто рассуждаю. И Хорошо. Если допустим, и между собой 6, при новой 6, это дало снова меньше. больше. Значит, здесь по-прежнему да. тяжело. Дальше возьмем и... Либо там по-прежнему легко. Либо там по-прежнему легко. Но если здесь по-прежнему тяжело, то здесь он вот здесь. 3, вот нет, не факт. Не факт? А, а вдруг B1 был тяжелым. Вот не это, не не легкий, равны, допустим, тебя. B3. А, батареи легкие, а это все по-прежнему идеально. 5 сравнить, 5-5-5. 5, 5. 5, 5. А, У меня 6 и 6 5 5, вот Если 5 больше 5, ну если 5 равно 5, все очевидно, 2 мы вычисли. Да. А, значит, если 5 больше 5, берем 3 отсюда и 1 отсюда, а здесь 3 отсюда и 1 отсюда. В общем, осталось-то всего 5. 2 шага. Если 2 осталось. Ты же из этих 10 пока использовал 7. У У нет, нет, нет, 5-5, вот, вот эти 5 Я прошу тишину студии, кто будет давать ответ? Ну, Ты. давайте я обосрусь, но попробую дать ответ. Я вас слушаю. А, я предлагаю сравнить 5 пять с пятью. Это неожиданный шаг, совершенно неожиданный. Но, тем не менее, я сейчас попробую, по -попробую добить идею, которую я здесь не до конца довыписал. Значит, если я сравниваю два, пять с пятью, и они равны друг другу, если они равны, то очевидно, что два шара за два взвешивания мы найдем по очереди. Теперь рассматриваем более существенный случай, когда они не равны. То есть вот эта пятерка больше, чем это, Ну, например. Тогда мы берем три шара отсюда. Значит, это группа номер один, это группа номер два. И это честные шары. Вот так их обозначим. А, а нет, вот это больше, это меньше, вот так лучше. Больше, меньше, честные. Мы берем три больших. Один маленький. Три маленьких. И один честный. <региваний> три да. больших, один маленький. Три маленьких, один честный. Если мы получаем равенство, то у нас не задействовано два больших, то есть которые здесь были в первой группе. Uh -huh. И один, только один, внимание, маленький. Не два, а один. Uh -huh. Согласен? Да, абсолютно верно. И один из этих трех шаров является неправильным. Uh -huh. И мы знаем, какой он будет, если он будет неправильный. Да. Берем большой-маленький и с двумя обычными, честными. Равенство, значит, этот последний остался, и он большой. Неравенство, если больше, значит, этот большой, если меньше, значит, этот маленький. Все. Этот случай разобран. Так. Что будет случае, когда мы получаем вторым взвешиваемым неравенство. Да. Заметим, что неравенство мы можем получить только в одну сторону, вот в эту. Ну да. Не Нет, согласен. мы можем получить в обе стороны. На самом деле решение 5 на 5 не может быть правильным. Хоть я его и предлагаю. Потому что в варианте, когда 5 больше 5, у нас 10 разных позиций. А именно первый из этой пятерки тяжелый, второй из этой пятерки тяжелый, третий тяжелый, четвертый тяжелый, пятый тяжелый. Первый из второй пятерки легкий, второй легкий, третий легкий, четвертый легкий, пятый легкий. 10 позиций за 3 квадрате а, разделений по дереву уже не различаются полностью. Поэтому, в принципе, не, теоретически невозможно это сделать. И все. Почему я в тот момент этого не понимал, я не знаю. Нет, Нет. но здесь же большие были. Они все могут быть хорошие. Быть, вот этот будет плохой. Если это плохой, то в, у тебя неравенство вот, неравенство вот этот легкий, а вот эти все честные. Ну, с другой стороны, если не растет сразу-то... Сразу понятно, да. А Значит, левую чашу, вы поместите один... Да, да, да, да. да, да. Не раз, может быть в любую сторону. Если не то в большую сторону... А, то значит, э, это означает, что э, шар вот здесь находится, вот тут вот находится шар. — Почему? это да. маленький. Да. маленький да. да. маленький. — Вот так. если меньше, то уже все очевидно. Да. — меньше все вот очевидно. — А если больше, то оказывается, что у либо нас две… — Либо в этой тройке, либо в этой тройке. — Либо здесь, либо здесь. — И в шесть, еще в шесть. — не сделаешь. Еще два звешенных. Мы тогда, проиграли. Наверное, но у нас э была версия э через четыре на четыре группы, но мы ее не добили. Это было смело, но не до конца верно. Три три шесть. пять это много, три похоже мало. Вот четыре, ну мы не добили. Я сказал, что это была близкая к истине версия, и так внимание, решение. Давай. Счет четыре пошли они. По четыре, да. А ну вот зеленый. А на втором шаге вы должны были доводить. А на втором шаге либо по пять, либо по три. Вот оно что. А мы по четыре на втором шаге. То есть сначала почему. Вот четыре. идея, вот идея. Идея такие. А восьмерку вот, вот, была определить, а потом. Да. На самом деле нам. А вы хотел минут, десятку. Надо было дать еще пять минут. Ой, нет. Еще нет. пять минут, нет, и нет, все было. Слишком много шариков взял. Ну, да. Тогда нам надо это что, что второй, делать? Второй, Иногда второй. пытаться э, версии объединять, вот как да, эти дела. Да, что да, где да, когда? Да, да, да. То есть меняться версиями. То есть. Вы что сделали, а мы что сделали? Слушай, а если вот так, да? И может быть, клинануло бы. Жестко, да, жестко. Странно, что я не знал. Ну тут придумай не придумай. Накануне большой вечеринки Фома приготовил для гостей N большое бутылок вина. Внезапно выяснилось, что в какой-то одной из них подмешан яд. Испившая отравленного вина погибает через сутки. К счастью, у Фомы есть N подопытных мышей. На которых отравленное вино оказывает тот же эффект, а неотравленное вино губительно не действует. Каждый из них можно дать попробовать вина из любого количества бутылок. Что у вечеринку удалось, Фома с помощью данных мышей хочет выявить максимальное количество неотравленных бутылок. Каким максимальным количеством бутылок вина Фома сможет угостить гостей без вреда для их здоровья? Как ему нужно действовать? Н большое равно 2021, Н малое 10. Yeah. Oh. На большой вечеринки Фома приготовил для гостей N бутылок вина. Господи, yeah. господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй. Мое прошлое, но внезапно прошлое, <laughs> это, выяснилось, прошлое, yeah. что, но внезапно выяснилось что в какой-то одной из них подмешан яд. Так алкоголь это, это вообще прошу, яд. Он это. во всех э, N бутылках яд, в, яд, в это яд. время через ну, меньше но большая. вина погибает через сутки. 2002. А ну, есть, 2021 а... бутылка вина притащена, да? Ну, грубо говоря, если по капле а мы налили из каждой бутылки, и мышка выпала и... Да. и не умерла, то все хорошо. Да. Да. То есть да? проверка, что хотя бы одной. А нет, да. То есть сутки. или побитое. — Мне кажется, да. Это надо через эту самую двоечную систему. — Ну, да? поехали. Каждый, это что у нас? Ми... — кажется, что пройдет идея какая-нибудь там с, со степенями двойки, потому что, потому что у нас есть там 1024 различных исхода, и надо как-то это покрутить. — То, то я... что Миш нарисовал, кажется, хорошая идея. Это ты как? No, no, как его реализовать? Нет, давай, честно, дело в том, что ты же можешь, ты же как бы на следующий день. Но это весь, если не пересекается, если мы у нас хотим. один день всего, да? Да, да. За один день. То есть да. мы одновременно Нет, очень я, я имею в виду, что. Или как ты? Ну то есть мы даем вот такие множества, как бы. Первая, вторая, третья, четвертая, пять, шестер, а у нас же 10. Нет, смотри, у нас, не, смотри, том, у нас мы есть. Мы на этой мыши что даем все? те бутылки, у которых идея. на, смотри, на, это... на, хор... на, на этой по месте хорошему стоит единица. По-хорошему, у нас есть И два. И тогда мы однозначно идентифицируем бутылку. Два в десятой степени исходов, кто умер, кто не умер. Правильно? Да. да. А, да. а по, по каждому исходу, надо сделать так, чтобы по да. каждому исходу мы поняли, какая бутылка отравлена. Давайте а этой мыши давайте. Да. А вот. Те бутылки, вот смотри, смотри, смотри, значит, смотри месте, если есть, вот, смотри, если ну бутылок да. 1024, да. очевидно, что мы сможем точно узнать, какая отравлена. Да. пускай да. наших бутылок 2048, Дай да, по, ответ. Ответ. по парам объединим. Мы, мы можем про две бутылки понять. Правильно. Все, да, мы, да, мы да, сможем да. понять про все, кроме двух. Про все, кроме двух. Все. То вот. есть мы берем по байтам вот этот метод. Да, да, да. По парам бутылок. И по парке. Да. мы про две. Потому Там, кто умер, две. мы понимаем, какие две бутылки отравлены. Да. Все, да, все остальное выкидываем. А одну так, бутылку мы, а, а, а, а, а если сами, у... потому что ну, нас меньше просто. Если, ну, если у нас все умерли, если мочки. мы все умерли, мы знаем. 16. Мы по каждому исходу а, знаем, да. какая пара. А что мы у нас, нас задачи восстанавливаются по двоичной по записи, мы шею восстанавливаем. Супер, да. Просто. И понятно, что Просто. лучше нельзя, потому что ну, исходов всего да. 2024, а значит мы да. не все можем наверняка узнать. Офигеть. Есть, мы, мы решили задачу. 2019 будет ответ. Кавин, 2019. <свят> Итак, мы готовы давать ответы. Да-да-да, мы вроде решили. Кто отвечает? — Более, наверное. Да -да -да -да -да. Ну, давайте я, например... — Ну, в общем, сначала... — ...оценка, да. Понятно, что у нас есть 10 мышей. После нашего эксперимента какое-то подмножество из этих мышей умерло. Всего различных подмножеств 2 в десятой. Значит, мы э, информацию можем получить... Различных исходов не больше, чем 1024. Значит, мы точно не сможем про каждую конкретную бутылку понять, отравлена она или нет. Покажем, как понять про две бутылки, что одна из них отравлена. Возьмем, все бутылки разобьем на пары, в какой-то момент пар не хватит. В общем, мы сделаем 1024 э, группы бутылок, в каждой группе не более, чем две бутылки. Так? И дальше э, у нас есть... Сейчас скажу, как. Чем мы делаем? Мы, значит... <кхе> сейчас, можем просто в двоечной сейчас, системе, Надо берем, про, э, берем, разбиваем пополам и... Uh, даем ай этой мыши те бутылки, у которых uh, мы нумеруем бутылки от 0 до 1023. Ну, не бутылки, а вот то есть группа. Теперь ай этой мыши может, мы, мы даем те бутылки, у, у которых, которых на ай а месте на двоичной месте. записи да. стоит единица. В общем, вы, С, все, В любом вы, порядке. И да, тогда, uh, да, соответственно, да. по множеству мышей, которые умерли, у нас сразу сдается число, ну, то есть номер пары, у которой отравленная бутылка и там не больше чем две бутылки, поэтому остается 1000 Да, мы знаем, что вот среди этих двух есть отравленное, а все остальные точно хорошие. Способность вот Алексея, Андрея, Миши, там Бориса мгновенно решать здесь и сейчас просто поражает. Это вот у их школа мощная. Мехмат, физмат чувствуется. В общем, мы умеем делать так, что 2019 бутылок будут хорошими. Итак, ваш ответ принят. Внимание, ответ. Ура! <you know" us Eggly> — А, ты ты где-то? Да, по одной или по одной? — Ну, это стандартная. — Все правильно, да. — В целом это довольно военнистая. — Да, супер. — Фергонирование. — Ты же программер вообще. — Да. — Задача три. В четырех углах квадратного столика гости оставили по пивной крышечке. Некоторые из них лежат эмблемой вниз, а некоторые эмблемой вверх. У Фомы есть робот, который умеет выполнять следующие команды. Команда 1. Перевернуть одну из крышечек, которую роберт выберет случайно. Команда 2. Перевернуть две крышечки на одной диагонали, и робот выберет случайно одну из двух диагоналей. И команда 3. Перевернуть две крышечки на одной стороне. В сторону робот выбирает также случайно. Как помедовиться того, чтобы все крышечки лежали? Либо им левый вверх, либо им левый вниз. Гости оставили по пивной крыше. на алкоголики, что ли, составляли? Так, ну ладно, давайте думать. — Да, идея смотрим. понятна — корень один, а потом, Просто, соответственно, потом... Об... — Да, должна быть ситуация, да. чтобы мы за один, ну, чтобы не, не точно что случилось, Там вот, все... что было перед этим. — Диагональ, диагональ на диагональ — вот что было перед этим, все очевидно. — Точно, Про диагональ я понял прямо в ту же секунду, что диагональ — это выигрыш, ну и потом стало ясно, что действий разрешенных настолько много, что как бы никаких проблем не будет. — Ну вот, могло Правильно. быть 3-1 и все. — 3-1. А либо, а либо еще Некоторые по еще постранили, либо нет. по стране. Если либо сторону, по а, Подожди, вроде как все прошло. Ну, вот нет. вот эти две, если смотри, как выиграешь, у нас, вот вот, вот, так. у нас такая стороны. ситуация. А, да. Странно не не выигрышная, но почти. Дожди, подожди, подожди, подожди у, нас у нас такая ситуация. Вот, вот так. Да. А мы, мы здесь переворачиваем здесь конечно, мы переворачиваем одну, понятно, что после этого случается либо вот это, либо вот это. Вот здесь либо вот мы победили после этого, либо случилась одна из наших ситуаций. Вот это выиграли правильно. Ты смотри, победили, победили. А сюда, если ты сделаешь сторону, то у тебя получается. Да, либо любую, хорошо, либо, либо победили, вы либо, либо это все. Вот эти две заменяем. Так, эти две заменяемые. Еще раз, раз, раз, да? Раз, раз, да вот, если такая вот, ситуация, 3. Я делаю 3. 3. один да. ход. Да, Либо мы победили, либо пришли сюда, либо пришли сюда. Это мы крышку первый. Вот отсюда. Одну штучку. Теперь если мы пришли сюда, то переворачиваем диагональ. Мы конечно выиграем, если здесь сделаем сторону. Рибера, да. Получается либо эта ситуация, либо мы все. Да, это Готовы говорить? я, я, ну давай я вроде как это. Так, значит, с первоначально ситуация такая: три в одну сторону, один в другую, да? Мы переворачиваем одну крышечку, и либо мы победили, либо мы приходим к ситуации, когда крышечки стоят по диагонали, либо когда вот ситуация сторона такая, сторона такая. Если ситуация получилась вот эта, переворачиваем две крышки по диагонали, либо получается, что они все стали черненькие, либо все стали беленькие, победили. Если ситуация такая, переворачиваем две крышки на одной стороне, либо сразу победили, если перевернуло здесь или здесь, а если перевернуло здесь или здесь, приходим к этой ситуации, из нее мы тоже умеем победить. Если сначала было две, то то же самое. Просто без первого шага? <связывая> <связывая> Нет, подожди, там первоначально... Не, не некоторые придумают. из них. Не, я я почему-то решил, что сначала была кассина. Нет, ну да, это не важно. А, это, нет, это не это не важно да. В общем, если первоначально. Так, все могли быть да, страна, если первоначально все, все, все хорошо, то все хорошо. Если первоначально одна, то вот то, что я рассказал, если первоначально две, то, <laughs> то вот, вот сразу сказал, уже отсутствует. Сейчас я потом три к одной свой. Да. Ну, три это и есть, то. Три это один от одной тоже. Ну да, да. Ваше решение услышано. Понимание. Так, да, первое, то, что мы сразу поняли, если на диагоналиях крышки ориентированы по-разному, то перевернуть. — Если вот, на двух вот противоположных лежат по-разному... — Да, все, это а -а -а -а -а -а. наша Ну жизни. да, а мы туда. — Только мы не. сумбурно — Да-да-да. Я почему-то прочитал решил, что там одна в одну сторону, три в другую. — А эти команды делают произвольно. Ура! Задача 4. Заключенный Хелл замышляет побег, находясь в центре единичного квадрата. По периметру бегают Бек, Дейв, Солокс и Билли. Сторожевые собаки. Оказавшись в любой точке периметра, где он повстречает не более одной собаки, Хелл сможет сбежать. Не дайте Хэллу сбежать. Расположите собак на ваше усмотрение по периметру квадрата и укажите им, как действует. Собака двигается по периметру в полтора раза быстрее того, как заключенный двигается внутри квадрата. Четыре ну, собаки! Четыре собаки! Ёкарный ну, бабай! просто, грубо говоря, пока, пока Нужно по Нужно две, чтобы было. Чтобы ну, две побежать. на стороне. Грубо говоря, пока по углам поставим. Оказалось, что любой да. даже периметр, где они находятся, не более одной... С... А! Одной собаки? То есть, а! То есть он собаке может дать там по... Нет, смотри, по по носу, носу одной, да? Вот а Дэль, допустим, съест. сюда побежал. Или, да. да, значит, сюда обе собаки должны тоже быстро... — Перебежать. А, — mm -hmm. то есть не более одной собаки? — А, теперь считаем. Нет? То есть вот самый большой здесь. У него получается самое большое расстояние — корень пополам. — Есть известные задачи, где то же самое, но там скорости у собак такие же, как у человека. И там работает идея, что если мы будем бегать по проекциям сторонам… По проекциям сторон квадратов должно все получиться. Возможно, тут то же самое, но нужно, чтобы две собаки поймали. Это, наверное, тяжело будет сделать. — Ну да. А потом он так, может а здесь сменить там направление. — Ну может сменить, как да. Ну просто собаку Если он бейт. побежит. Ну вот а сам потом... большой расстояние а. пока до у него. То есть Морозу мы ему выбираем двух стражевых просто, которые с за ним. Собаки просто сидят по углам, и мы смотрим, что он делает. Да. Но понятно, что если мы собаку любую передвинем из угла на сторону, так он на эту сторону и побежит, собаке придется <губ> больше <губ> бежать. Да, конечно. Да? <губ> То есть либо они все четыре в серединках сидят, либо все четыре в вершинах. — Ага. — Ну, вершинка звучит, наверное, поладить. Не, неизвестно. Хотя... — Неочевидно, неочевидно. Не — То есть либо ну, они симметричны. — А, можем. ему да, уже Очевидно симметрия продолжается. Да? да — да. Да? Так. — То есть, получается, нет. в любом случае он не стремится куда-то и пробегает не больше, чем корень из двух пополам. А... — А, нет, это фигня. — Да? Я, если я хотел, он бежит, прямой… Не, — он, хотел он его проекции мой? на сторону, да, не да, держать, это самое первое, это, да. он, он ровно по... одна поймает, да, одна. А вот по при скорости достаточно, все. как у него, Андрей, да, а тут Миша. скорость Если он бежит не по прямой, то он удлиняет себе. Да, да. То есть вот у тебя ломаная, все понятно, что хуже. Собак больше свободы выбора. у них скорость три вторых, да? Значит, может пробежать как-то вот так, а потом сюда. Ну давай просто корицу три. Три корни зуб на 4. Это что? Это явно больше одного. Это больше одного. Да? Ну да. Это больше одного. Значит, собака успеет, если он условно в углу клот. А сюда у него одна вторая, да? А сюда одна вторая. Сюда одна вторая. Одна вторая умножить на три вторых это три четверти. Так? А значит, если собаки по центру сидят, вот это не успеет сюда прибежать. Да, это только по углам должны сидеть. Да, как раз. Так. Подожди, а с угла надо до сюда успеть. Добежать? Ну, здесь, здесь одна вторая. С угла им не важно. Ну, есть... Если он сюда идет, то понятно, это будет бежать в корень из двух раз, да. а у нас три вторых. Да, у нас. То есть все хорошо. Там как раз. Теперь как отделить на 4. Как отделить вот, вот, вот, как бы. То есть, вот это сектор, в котором она да, да, да. вот эти две собаки. Сектор, да. И это сектор, в котором ловит да. эти две. То есть, пока он находится внутри сектора, вот эти собаки его караулят. Да, и смотрят. Они, То есть. Э... Вот когда он сюда сдвигается, то есть они как-то должны сюда прибегать. То есть сектор, сектор уменьшается. Да, но при этом это тоже должна поспевать, Они могут делать диагональную проекцию? Все-все, смотри, смотри, смотри. То есть у нас каждый вот такой отвечающий он сектор, он они он делают диагональную а Тогда, если он прибежит в сторону, то диагональная то есть, например, проекция у они Они сектор, а вот эти подпирают его. То есть… Да, да. с... Ну чтобы если вот это сократить. Значит у нас… То есть, когда он находится внутри сектора… А тогда надо закон какой-то передвижения? Закон просто Вот у сектор, да? Вот этот сектор, значит… или даже вот так, Его будут ловить, а эти две выбирают, чтобы он не ушел сюда. Да, чтобы он не ушел сюда. То есть они вот… Тогда, если он двигает на сторону, то все проекции совпадают. Можно всегда вот так. Да. Вот надо проверить, что может контролировать, если может, то мы выиграли. И вот этот сектор уже собаки держат. <hi> Вот он идет сюда. И, И он да. бежит Доль вот да. этого диагонального. собак успевает. Ну, что при этом происходит? Она бежит он... по стороне, а -а -а. она бежит вот, есть, под 40 он может, может да, вот да. сюда. Значит, вот в этот она сектор. успевает сбежать, она да? Сюда кажется? бежит, да. Нет, группа может потом хитрый да, возглавлять. Короче, вот кажется, это кажется... Тоже... Кажется, Мы, кажется, решил. Мы делаем диагональные проекции. То есть, если он стоит здесь, у нас каждая собака отвечает за вот такой какой-то сектор. Мы делаем вот такие проекции на стороны. Так. Тогда, если он прибегает в точку стороны, то тут будут сразу две собаки. Да. И она может контролировать, потому что она бежит к нему под сорок да, да, да. Нет, они бегут только под этим. — Ну, по, они бегут по под сорок э, угу. Ну, как а, бы у них нему, в, а? в корень из двух больше. — Да-да-да. — Поэтому может контролировать. И если мы прибегаем на сторону, то у нас, соответственно, две проекции в одной точке. — То есть вот, вот я тебе в... вот сюда. вот сектор, Сейчас, стойте, сектор сужается. — Сейчас, Ты хочешь сказать следующее, что… А. Э, сейчас Собакам, вот собака находятся, собаки находятся да, вот, вот, вот, вот в этих эти точках да, всегда. Да, на да, краю. Да, да. да, о, да. о, гениально, это ты да. придумал, да? Да. Ааа! -а -а -а, ну, ну, потому что вертикальная они работают. А, не геи. Вот это просто идея. Вот это просто идея. Идея, да, идея, правильно. Она прям точно, что и То есть вот они, сейчас они держат, каждая собака держит диагональный проект прямо в корни. Она всегда, сама у... Она его отслеживает. Препорный звук. Красота! Ну все, Миша должен рассказать. Миша, да, Давай. рассказывай. Мы можем рассказывать. Можем рассказывать. Миша рассказывает. Итак, <свят> отвечает Михаил Саватеев. Изначально Итак, в сидят. И, э, значит, давайте поддерживать инвариант. И <свят> что? <свят> ну давайте нарисуем квадрат. Вот у нас квадрат. Посадим их изначально в углы собак. Вот, он стоит э, по центру. Теперь будем поддерживать такой инвариант. Пусть он находится вот в какой-то вот такой точке. Тогда сделаем... Uh, проведем диагонали и сделаем проекции относительно них диагональные, на стороны. Вот так, вот так, вот так и вот так. Вот, и будем поддерживать инвариант, что собаки находятся на этих проекциях. Почему это возможно? Вот в этих четырех точках всегда. Да. Почему это возможно? Uh, потому что, соответственно, когда он бежит куда-то, то собака бежит по проекции к нему под 45 градусов. Значит, она пробегает в корень из двух раз больше. Но так как корень из двух меньше, чем три вторых, то она это успевает сделать. То есть случае, — То в самом худшем случае проекция да. в точности перпендикулярна? Э, — да. Вот, здесь соответственно. И если он прибегает на сторону, вот он прибежал вот в эту точку, у вот. него проекции на эту сторону вот здесь и вот здесь совпадают, значит, тут будет ровно две собаки. — Схватили его. — И мы всегда выиграли. — Охренеть. — Да. — Даже две собаки. — Ну, две и собаки... — можно... дал решение, теперь внимание, ответ. — А, подожди, нет, здесь другое решение. — По диагонали квадрата, оси, картина по и проекции. А. — Собственно, я это и сделал. — Ну, грубо ну, да. говоря, да, вот. Да. — Не совсем то же самое, но я принимаю ваш ответ. — Собак можно расположить в а. паре на концах одной из диагоналей, а, а можно, как сказал Михаил. — Ага. — Ну да, то есть две изначально здесь и угу. две здесь. — Это совершенно, это крутейшая задача, где Мишина решение было абсолютно правильным, а вот про решение, которое нам потом рассказали, я так и не понял, почему оно верное. Вот, но, но вот идея как бы спроектировать, это просто, это просто блеск, конечно, это просто блеск. Я до этого не успел додуматься. Я вообще снимаю шляпу перед своими партнерами. Потрясающая способность думать здесь и сейчас. Задача 5. Перед вами лежат два конверта с рациональными положительными числами внутри, о которых известно лишь то, что неразлично, Вы должны отгадать, в каком из конвертов число больше. Перед тем, как делать предположение, вы можете взять любой из конвертов наугад и вскрыть его, узнав число внутри. Но вы можете вскрыть только один конверт. У вас есть идеальная монетка и бесконечный лист бумаги с карандашом. Как нужно действовать? чтобы вероятность вашего выигрыша гарантированно оказалась больше одной второй. Похоже на задачу экспериментальную по физике. У вас есть бумажка, есть карандаш, и нужно да. узнать плотность картошки, да? Да нет, да, нет ну. зачем? вообще фигня какая-то. Непонятно, значит никаких идей нет, как ее решать, потому что ничего не известно там про плотность распределения этой случайной величины, как, в общем, кажется, что мы ее не решим. Верно. Я Оно считаю, неизвестна. что эта задача Почему? в принципе некорректна. Да. Слово «вероятность» но, не но... может относиться к ситуации, в которой нет функции Я разбиления. бы просто взял второй конверт нет. и все. Нет, я бил, в принципе. То есть, любое решение, собой? которое да, будет дальше собой. предложено в качестве всегда. правильного, то есть какое бы оно будет есть? подразумевать какую-то вероятностную то есть, плотность, да, которая. Ты, а ты открыл обязательно... случайный конвейер. Да. И взял после этого второй. Это значит, что сразу отбрать брать второй, естественно, и там естественно. хорошо. Естественно. Я считаю ее на самом деле некорректной. И я уже объяснял, почему. Потому что понятие вероятности здесь непонятно, к какому вероятностному пространству относится. То ли числа случайно берутся, то ли мои действия случайны, но тогда, как бы, как, как не очень понятно вообще, я сам себе организую какое-то вероятное пространство, да, вероятностное, и что-то нем делаю, да? Я сам дошел до биквадратных уравнений и, сидя в комнате, постиг весенний бег оленей. Даниил Хармс. — Я сейчас предлагаю решение, которое мы, скорее всего, увидим. — Так. — И я объясню, почему оно неправильно. — Давай. А потом я... — И все. Значит, и так. решение такое. Нужно с помощью этого идеального, идеальной монеты, ну, там, сделать какое-нибудь рациональное число на выходе, просто выдать. — Ну, не знаю, получится какое-нибудь рациональное число с помощью подбрасывания монет. Прям да. бесконечно скон... раз да. подбрасывать. Можно приближенно взять. Там... А почему то они рационально взяли, они а действительно Рационально надо использовать, что они рациональные? Ну, как бы, я использую то, что можно монеты это реализовать. Ну, можно там. Но, в принципе, я вообще могу... давайте вообще все это, все нах. Все нах. Я просто беру абсолютно любую границу. Просто любую границу. Любая граница, она там равна, например, T плюс e, не знаю. Да, 179 или 179. И теперь я... Делаю следующее. Ты я думаешь, предполагаю, попал, что, смотрите, попал. внимание, да, значит, я беру конверт, открываю, что... И ты увидел а, там 179. Да, значит, если оно меньше, э, э, это самое, если оно меньше, да, числа угу. э, 179, то я говорю, что больше то. Да. А если будет больше, то я говорю, что больше это. Теперь, значит, почему, вот как, как это можно обосновать? Э, потому что бывают три варианта. Э, три варианта. Первый вариант. Когда оба оказались меньше 179, mm -hmm. тогда в половине случаев больше этого, в половине случаев больше того. Да. Когда оба оказались с той стороны, в половине случаев больше этого, в половине случаев больше того. Да. Когда они с разных сторон, мы точно угадали. Это решение неверное, а потому теперь, что, а что где что... бросания монетки зачем Алексей? Алексей, Алексей. просто чтобы монет, Алексей до... посмотрел мое решение. Я взял бесконечную прямую да. и поставил отсечку. Число да, в, в первом месте. конверте А да. А1? Нет, я а. просто взял А 1 и сказал, я беру во втором, потому что вот мера вот, этой, вот этого отрезка всегда меньше, чем мера вот этого бесконечного. Это всегда. К тому, что, это это к тому, что она просто неправильно И, и мне, мне монета просто не поставлена. нужен. Все, все, все. Вот мы решение. А, наша, наш ответ такой: я, мы понимаем, я? какое решение имели в виду, и оно ровно вот это. Отсечка, и если с разных сторон то мы угадали, а если с одной стороны, то 50 на 50. А зачем они дали монетку тут? А просто так для а вас не нужны. Да. Ну, просто а а это, это, это их решение. Как, как Но я убеждаю, что это неправильная задача, некорректно корректно. То есть все. Ответ, потому потому, никаких плотностей вероятности здесь нет. И не может быть. Нет, просто нельзя задать его в таком виде. Не существует понятия вероятности, когда нет вероятности распределения. Вот это аксиома. Нет вероятностного распределения, идите <рик> все. Итак, составите задачи тут. Все, не отлично. <сófs> <сófs> а расск... Честно, здесь ну, просто задача нерешаемая. Да? То есть, вот все решения, которые мы выдвигаем, все и все наши гипотезы, они крутятся вокруг одного: что что, не бери, все равно это будет неправильно. Итак, решите, кто отвечает. Вы ну, давали себе рассказывать. Ну хорошо, значит, я. я расскажу. решение задачи с точки зрения обывателя. С точки зрения математики решение этой задачи не может в принципе быть, потому что она неправильно поставлена. С точки зрения обывателя нужно взять монету, засунуть ее в холодильник, взять бумагу, перенести ее в туалет и в виде туалетной бумаги намотать на рулон, взять любое иррациональное число, например, корень из двух, и 179. скрыть один из конвертов. В случае, если число окажется меньше корня из двух, заявить, что во втором конверте больше число. В случае, если оно кажется больше корней из двух, заявить, что в первом конверте, то есть в этом, которое ты открыл больше. Значит, теперь доказательство. Доказательство, естественно, в кавычках. Доказательство, что бывает три разных варианта, а именно оба числа выше корней из двух и оба числа ниже корней из двух. И третий вариант, когда одно выше, другое ниже. Вот в этих двух вариантах 50 на 50, что я правильно угадал, а в этих я угадал со 100% вероятностью, поэтому в результате я увеличил вероятность с одной второй э, на сколько там, на вот, на какую-то величину. Но э, в этом решении подразумевается, что есть какое-то вероятностное распределение, относительно которого вычисляются все эти вероятности, а его в данной задаче нет и не может быть. — Если бы были числа до миллиарда, поставлена. то это бы работало, да? да. — Все. А, нет, не... Итак, работа, и числитель, и знаменатель до миллиарда. Ответ а Алексея просто... Савасеева принят. О, Видите К, рассмотрению. Я знал. К рассмотрению. И вот ответ. Прошу. <coughs> <Любовый> <coughs> вот все-таки заранее бросок. Броском монетки выбираем, какой конверт... Ой-ой-ой. А, Смотрим никуда. значение числа а? и останавливаем выбор на нем с вероятностью x делить на 1 плюс x. Для этого даже сравнить значение. Значение равномерность определенно случайной величины. Да. Но ну, и что? А почему это. Почему это может быть правильным? Не, хорошо. Зачем вообще нужна монетка, чтобы вскрыть конверт? Просто берешь первый скрывай конверт. То есть логики в этом пока не вижу я особой. Не интуитивная задача, не очень интуитивная. И еще и вообще непонятно. То есть я увидел эту задачу, я не понял, как можно сделать больше, чем одна вторая. Мы же ничего про них не знаем и ничего про них не узнаем. Вероятность имеют ваши действия. Вот. И числа здесь не числа вероятность. Действия. Числа уже даны. Вы их не знаете, но среди них есть x меньше и y больше. Вероятность имеют ваши действия. Вы моделируете эту вероятность с любой точностью за счет броска монет. Вы придумываете какую-то функцию монотонно возрастающую в нуле, равную нулю. Предел при x стремящемся к бесконечности, должен быть равен единице. Я вот дал функцию x делить на 1 плюс х, чтобы было просто ее значение считать на листочке. А это может быть любая другая функция, например, 2 делить на π умножить на арктангензе x или что-нибудь в этом духе. И вы действуете вот таким образом. И если в конвертах э, были числа x и y, то при данных числах x и y ваша вероятность э, победить, она дана на экране вот э, в последней строчке. И она э, строго больше 1 и 2 при э, условии, что y больше x. А вот насколько она больше 1 и 2, это зависит от э, значения y и от значения x. Но вам это не важно. Вам нужно просто получить строгое неравенство больше одной второй. Задача 6. Докажите, что единичный куб нельзя разрезать на конечное количество меньших попарно различных кубов. Катарсис! Можно, квадрат можно разрезать 25 каких-то квадратов по парам различных. Там есть картинка, так ведь? Я помнил, что есть картинка, которая прямо разбивает квадрат, там что-то типа 25 квадратов маленьких, но они все различные, вот. И тут я вижу, что куб, и это нельзя сделать, надо доказать. Это прям шок был. Не-не-не, не подожди. Не, не знаю, не помню. Я не помню, попарно ли они были различные. Может быть, они были... По-моему, там а... как раз про попарно различные были. Но если не, не попарно различные, смотри, то извините, смотри, я подожди, разрезаю. Подожди, хоп, подожди, подожди. Для а, квадрата, для кубика решается так же. Смотри, вот смотрим а, те квадраты, которые выходят сюда. Да? Yeah. Выбираем из них самый маленький. Так? Вот пускай uh -huh. это самый маленький квадрат. Тогда тут стенка выше, тут стенка выше. Так? Значит, тут вот... Смотрим сюда теперь. И ровно те же самые рассуждения находим самый маленький. Тут стенка выше, тут стенка выше. Нет, просто возьмите сразу, сразу, сам маленький. сразу. Не, самый Раз маленький. Конечно, конечно. Самый маленький внутри может не получиться. Или получится. Нет, ну, самый все... маленький внутри он может быть вот так, понимаешь? Зажат другими кубиками. Вот так. Вот, а -а -а -а -а. Так может. вот он такой самый. Самый маленький внутри может быть вот так. Баба, а могу, тут смотри, да. находим самый маленький ну, на стороне. Правда, тут прямоугольник, ладно? Да. Тогда. Смотрим, тут стенка, тут стенка, находим самый маленький вот здесь. Тут Дом, стенка, тут стенка. Да И нет, так мы уже... бесконечно долго рассуждаем, у нас да. мы не сможем дойти до этой стены. Вроде да. Все. Да, И тоже самый кубик, кубик самый маленький. Берем вообще. самый маленький кубик. <клёх> а у него, еще, грани, да? у него еще хуже, да, потому что нужно как-то вот тут эти кубики вот так чтобы стояли, взгляд, они понимаете? точно, они должны быть, кажется, ну, то есть то же самое, только еще хуже, да, потому что там даже цлы. Пока напасть. Мне казалось, что есть пример. Ну откуда Ну, вроде ну, как какой это? Вот например, насуждение. Берешь самое маленькое на стороне, и все, метод крайнего вроде работает. Фу. Надо попарно разрезать на конечное количество меньших, поп... ну вроде да. Так. Что, решили? Сейчас, подождите. Сберём на грани самый маленький кубик. Да? Рядом с ним все, что стоит, выше его. Значит, он в такой, над ним такая труба. Коломбой. Смотрим Коломбой. вот Коломбой. На, а -а -а -а. на его верхнюю Колось. грань. Смотрим на самый маленький кубик, который стоит на этой стороне. Он снова на, вокруг него высокие стенки. Смотрим на самый маленький кубик, который стоит на нем. Сно... А, подожди. А почему вокруг А кто вот с... а, конечно, конечно, короче. А почему вокруг него вот этого высокие стенки? Как, у кого вот этого? Так Лучше, нет. Так подожди, это неважно. Мы смотри, посмотрели на самый маленький. Да. Теперь смотрим на квадратик, который стоит на нем. Угу. Из них выбираем самый маленький. Тут высокие стенки. Из тех, которые стоят здесь, как если, если он стоит сбоку, как раз. он стоит сбоку, он может выпереть за вот эту высокую стенку, и тогда тут будет свободно. А в смысле, вот да, да, да, он они когда по -по -по поднимутся, да. Поднимутся, да. поднимутся. Он вер? может подняться да. вот сюда. И уже будет выкрасть вот стенку нормально. уже не Вообще может быть вот так а -а -а, смотри. А -а, вот так смотри, вот, вот так, вот вот смотри сюда, смотри, смотри как можно. Блин, да, да, да. То есть они будут выпирать вот так вот и как-нибудь там уже там здесь, здесь все равно тогда нет ничего. Ну мне нравится, что вот идет сразу набрасывание версий, почти все точные. От самого маленького внутри надо отталкиваться. Вообще сам маленький, который. Наш самый маленький внутри, он вот так вот может быть и непонятно, что случится. И как раз вот проблема будет с параллельными гранями. Вот эти параллельные его зажмут. То есть мы не сможем его ружить. Да, сверху снизу мы сделали, а проблемы начнутся с боков. — Мы его, кажется, окружить не сможем, просто самый маленький. Не, слушайте, сможем. Не а сможем. — Они все вниз туда уедут, а не, не, не, такая жопа не, не, не, не, не, огромная. Нет, нет, смотри, не, не, смотри, смотри. А снизу? Подожди, будет? Алексей, послушай, сверху, снизу его зажали. Так? Ну, то сверху большими кубиками зажимаешь, снизу тоже большими ну, кубиками. Да. Так? У тебя проблемы сбоку начнутся. Ты в них ничего не засунешь. Да, ну как это доказать? Как это вот, ну, грубо говоря, как Док... это а, сделать. Ну, там строгим Ну, там будет площадь, получается. Сделать? Площадь вот этого основания. Будет больше, чем нужно и все. То есть однозначно надо отталкиваться от самого маленького кубика, Давай который. По квадратик внутри. решим. Квадратик можно. А вдруг по квадратик можно? По-моему, а кубике нельзя. Можно, мне, мне да? кажется, ну, что... Хорошо, хорошо. А... Ну, мне кажется, вот это рассуждение просто хорошо. доведется, и если оно доведется, то квадрат нам не важно. Миш, в принципе, знаешь? Кавалерии? Да, кавалерии, кавальери. Да, да. да, да ну шутка? на плоскости у тебя квадрируется все, вот, треугольники. А пирамидками ты уже не можешь. А нет, не Ну вот, а здесь может быть та же самая проблема. Mm, все, кажется, мозг уже кипит. Какая-то магия, в общем, какая-то здесь есть магия. Тем более, что квадрат действительно квадратируется. По-моему, это... А если вот так, допустим, мы берем один куб, как... По сушами в коробке с карандашами. Внутри него... Вот как практически отрезать куб от шарика? От этого. Нужно взять, разрезать его вот такую плоскость, да? Ну да. Потом вот так разрезать, Но все равно. его так вырезать куб. Тут остается ну, прямоугольник, то есть. Не, ну, Мо... потом же там, Может быть еще. типа что все время прямоугольник. Я, я ничего и не, не в конце понимаю. Концов, не да нет, в конце концов из него сделаем то, что нужно. Ну, я ничего не нельзя понимаю. Же? О, -о, О, вроде хорошо. Все, закончилось? — Вот сейчас это Смотри, смотри, да. смотри. А, вот, а, я не знаю, квадратики работают или не работают, но вот была фигня с этой трубой, что если ты поставил с краешку, то труба может быть не очень высокая, да? — Да. — У кубика это не работает, что вот если вот это вот донышко, на которое мы хотим ставить, если самый маленький даже находится в углу, да? — Так. — То для того, чтобы и здесь, и здесь стоял квадратик побольше, что у нас получается? Сейчас, секундочку. Ай, блин, казалось, что я По кругу, помню, они сейчас. все равно по кругу, по, кругу, по кругу. Нет, что… Дорогие что... математики, как... время закончилось. Вы решили, кто отвечает? Никто, отвечает? Никто не отвечает. Мы решили, что мы не решили. Вы отвечаете. Мы решили, мы решили. Вы отвечаете. Да, мы Отлично. сдаемся. Нет решения. Внимание, ответ. Да не знаю. Прилегать границы. Вот, вот, вот, вот, в чем проблема. Да, ладно, все, я почему-то не докрутил. как не будет. сможет Смотри, быть закрыт вот с противоположной стороны… А, он не может быть… Сейчас, не может быть закрыт с противоположной стороны. Сторонами больше квадратиков. Почему? Смотри, ну, почему? смотри. Я рассказываю. Убери, этот слайд, Я сейчас расскажу тебе решение. Не понимаю. Смотри, сейчас будет картинка. Смотри, ро ровно те же самые рассуждения, что были у меня. Смотрим на стороне самый маленький кубик. Я что-то не докрутил, ну, бывает. Хорошо, да. Утверждение. Этот самый маленький кубик не может быть на границе. Почему? почему? Если этот самый маленький кубик находится вот здесь, да. Да, то тогда вот здесь вот есть кубик, который выпирает побольше. Здесь есть кубик, который выпирает да. побольше. А сюда мы не сможем да, поставить. Это, нет, это Значит, правильно. Самый да, маленький да, кубик, да, который лежит висит, на ней, ну, лежит где-то ну, внутри. Да, в чем проблема? А с этим? дальше вот он находится а где-то здесь. Индукция. Вокруг него есть граница высокая. Мы смотрим на его верхний, самый маленький, и он снова не может быть на границе, он снова где-то внутри. Ровно по тем же самым соображениям. Мы Стой. смотрим а, те кубики, которые стоят на квадрат. верхней границе вот этого. Так? Но там они могут как угодно сдвигаться. Нет, у тебя как будет башни. Смотри, мы смотрим оттуда. кубики, которые стоят вот на этой площадке. Не да. понимаю. Вот, так, смотри, будут, все смотри. Все вот все ты все нашел. Все смотри, вот, вот дно все твое. Понятно. Вот твое дно. Ты нашел самый маленький кубик, который стоит на дне. На дне. Внутри. На дне. Вот ну, внутри. самый внутри. маленький кубик, который стоит на дне. Ну. Над ним, значит, забор. Вот такой. Над ним получается забор. Да? Его верхний грань смотрим на верхнюю грань и смотрим, какие кубики стоят на этой верхней грани. Ну, разные, они выбирают в разные стороны. Они могут выбирать, потому что. Если это самый маленький кубик, то он вот сюда стоят корону, большие корону. кубики, да. они, у него какая колодец. Это, минимальная граница вот есть колодец, на края. Да. Вот то же самое рассуждение, что здесь, но почему-то мне а границы? А подожди. Подожди. Подожди, подожди, почему на границе Так еще раз, смотри, вот если самый маленький стоит да. на границе, Самый маленький, на, на, на, который да, да, стоит да, на дне? Да. Тогда вот здесь есть кубик побольше, здесь есть кубик не, побольше, не. А вот тут не может стоять кубик побольше. Да и ну, пусть, пусть не стоит. Тогда да. это как, не как самый это, маленький. Это самый маленький вообще или самые самые на дне. На на дне. Дне. А самый маленький на дне? Стоит на дне. Но самый маленький, который стоит на дне. Мы рассматриваем все кубики, которые стоят на дне, из них выбираем самый маленький. Утверждение, что самый да, маленький не на границе. Мне и дальше Мальчик. мы смотрим на этот самый маленький. Да, У него Ничего. по всем рядом с ним стоят кубики побольше. Поэтому, если посмотреть на верхнюю грань этого самого маленького кубика. Вокруг нее забор. Да. Колодец. Мы свелись к то Теперь же мы смотрим, какие этой кубики стоят на да? маленькие. Да. Мы же не говорили, что это самый маленький вообще, потому что теперь... Но мы так делаем да. бесконечно. Теперь мы смотрим на верхнюю граник кубика. И, и на диску стоят бесконечно. кубики. Из них мы находим самый маленький. Вот этот самый маленький, то, то есть что какой -то какой -то кубик нельзя только Нельзя, тогда А В чем разница тогда с квадратом-то? Почему это не прошло? А квадрат может стоять на границе. У квадрата есть проблема, что если ты. смотри, если у тебя есть квадратик здесь, квадратик здесь. Все, все хорошо! Никто тебе не запрещает! А у нас, ты хочешь целое дно закрыть этими квадратиками, И поэтому самый маленький квадратик а не обязан быть... вот этот вот таким поставить, ну, вот с этой то стороны. То есть когда у тебя квадрат, то самый маленький может быть в центре? Может! А когда у тебя куб. кубики, то самый маленький кубик... На, на стороне? Да. Внутри? Или? Да, вот Нет. здесь, он, он, он как бы, он на стороне, на стороне. да. он, действительно в, на стороне, он вот в, здесь в центре. Подранный. В кубе он внутри? А куб не на стороне. И мы рекурсивно запустились. Ну, в общем, это мое решение, но почему-то мне показалось, что я его не могу довести, а оно довелось. А бесконечную пау, что мы не, не можем в, да, в общем, вы что решили... боялся довести свое решение... Да-да-да, ты вообще да. оно практически и оказалось... Мне почему-то показалось, что вот есть проблема такая, ее нет. нюансов. М да. Ладно, все, не решили. Можете нам поставить там одну питую за эту задачу. Именно так и поставим. Кстати... Эпсилон. А. И то, и другое, скажу, в кавычках, кубировать куб нельзя, как мы доказали, а квадрировать квадрат можно. А картинка. О, есть? Это Миша, да, Миша а, знает. Я помню картинку. Мы была. можем вставить картинку потом. Вот. Там, по 25 вот. Квадратов. Доказательство того, что кубировать куб нельзя, не зависит от того, можно ли квадрировать квадрат. Очень обидно. Прямо все идеи были, по пока думали, и чуть-чуть в самом конце мне показалось, что я быстро не докручу, но в итоге оказалось, что решение ровно такое, как я думал. Задача 7. Фокусник вызывает случайного человека из зала, а сам надевает на голову плотный колпак, лишая себя возможности видеть и слышать происходящее. Зритель пишет на доске случайное десятизначное число, а ассистент закрывает стикером одну из цифр данного числа. Фокусник снимает колпак и отгадывает скрытое число. Как должны действовать фокусник и его ассистент, чтобы данный фокус получился? Если бы, например, одна из чисел. Как, он если бы, например, а, гарантировали. Десятизначное число, значит, номер цифры просто закрыл. Так вот если нужно... бы гарантировалось, а, что, а, что а, какая-то цифра подалась в своей так позиции. Так речь не о том. Да, да. А, ты что закрыл-то? Закрыл, <клышлен> закрыл какую-то цифру, у нее может быть. Так нет, смотри, ты закрыл седьмую цифру. Ты закрыл седьмую цифру? А, там значит. Если бы у нас одна из цифр совпадала с номером своей позиции, он бы закрыл ее. И нам нужно, возможно, нужно какие-то сдвиги навесить. И тогда что-нибудь получится. Если... Один знает, и он может передать информацию. Нужно просто понять, что именно передать. Как передать одну цифру, неважно, где она находится. Да, но ну, здесь как раз идея с делимостью на 10: вот 10 цифр, 10 остатков, значит, все должно как-то сработать. Ну, типа, если все это делают. Так, раз, внимание, ассистент, новость. вы в курсе, что ассистент, ассистент знает, знает. Естественно, естественно. Да. Поэтому знать, какую цифру закрыть. Но но есть но, же же, вот так, Система знаков. Ну да, там. Нет, нет, он там. просто закрыл говорит, 0, и говорит: если, скол... если в числе есть 0, надо то он закрывает обязательно 0. вот так они договорятся, да? Просто всегда. Допустим, да. А, и все. если в числе нет нуля и есть единица, закрывает единицу. В смысле, а как он поймет, единицу он или ноль? Нет, нам, если, допустим, нет, он, если просто он 2 не число 222 и, и закрытое число, что он закрыл, единицу или нет? 1? Нет, ассистент, нет. нет, ассистент закрывает первый ноль. Но, нет, смотрите, смотри, если смотри. Если число 222 и, и закрыто, то это и, 1 или ноль? и закрытое число. А это может быть и один и ноль по блин, Да, нет, сейчас, сейчас, сейчас, я бы ранее сказал, да. Сейчас, значит, так не выйдет, конечно, да. Хочется что-то, например, через сумму цифр остальных mm -hmm. сделать. Так, Кстати, сумму цифр по, например, по, модулю, по модулю 9 или по модулю да. 10. Да. что-то такое. Так, а, по модулю 10 нормально, как это раз да. 10 вариантов. модуль 10 — это хорошо. По модулю 10 — отлично. Надо только понять, почему такая будет. Да, допустим, сумма цифр 47. Что он закрывает седьмую цифру? Все, но. А, о, все, о, все, стоп! очевидно. Так подожди, ну здесь мы все форум, в общем, ну да, Андрей опередил нас, но в целом идея была понятна, что что-то по модулю чего-то. Задач таких очень много, а, и если бы Андрей не опередил, то я бы через две минуты все придумал сам. Секунчку. Смотри, вот вот я закрыл свою позицию. Да. да. — Это означает, что Фокусник, по вашей... можешь посчитать сумму. — Я подошел, сумму. у меня получилась сумма 40 а Значит, здесь, здесь 7, потому что седьмая позиция. — А если 47, тут стояла 7? — а Нет, если здесь была двойка, ты увидишь 45. Ну, — тогда... да. Откуда я знаю? А, — Ты да, посчитаешь, что остался еще Плюс Нет, ну, вот да. эта семерка, ты говоришь, да, по да, модулю да, да, да, 7 у тебя должно остаться. — Давай я объясню. — Нет, придумали это вы, так что... — Действие фокусника. — Действие ассистент. — Ассистент посчитал сумму, взял по модулю 10 и закрыл цифру. Если получилось 12 владельцев, последнюю цифру закрыл если человек... не, нет, вот 0 0,1-2. Да, да, да, Но это, это, это, при... это, хорошо, хорошо. это не принципиально. Хорошо, получилось. Так, он посчитал все, да. у него получилось 47. Он Значит, должен закрыть седьмую цифру. Он должен закрыть седьмую цифру. Неважно, какая она, он просто себя закрывает. Закрывается седьмую цифру. Окей. Фокус Фокусник не подходит. подходит и видит сумму 43. 43. И он видит, что седьмая цифра закрыта. Значит, должно 47 получиться 40, в остатке. Значит, четверка да. закрыта. Так, ладно. Остатки все разные, ровно, ровно, 10. Если был, например, 39, то все равно 47 должно получиться. Значит, там восьмерка просто закрыта. Вроде однозначно просто соответственно. А да. и... тут все четко абсолютно. Ты не, не важно, какую цифру закрываешь, важно какую посчетку открывать. Двойки, например. Если за... цифр. допустим, все двойки у а. тебя. Сумма 20. — Сумма 20. — А, 20. а, 20. Все, то есть цифру, а ты если двадцать? А закрыта. — Я понял, да. Ноль это 10 разряд. Ну ноль десятый разряд. Сумма гениально, сумма офигенно. и вычитается. Я готов рассказать. Давай. Ты еще ни разу, кстати, не рассказывал. Давай. Моя очередь. Я готов рассказать, Дмитрий. Вот это супер. Вообще. Слушай ответ. Итак, ассистент видит все 10 цифр, поэтому он может посчитать сумму цифр и взять, соответственно, остаток по модулю 10. И остаток по модулю 10 — это есть та цифра, которую он закроет. Если число делится на он закрывает просто последнюю цифру. В смысле, а, ну, с а таким я... порядком? Да, по да, да, да. Допустим, э, сумма цифр 47. Остаток отделения на 10 — 7, значит, он закроет просто седьмую цифру, неважно, какая она там. Фокусник возвращается, видит, во-первых, какая цифра по счету закрыта, он понимает остаток отделения на 10, чему ран, и он видит сумму оставшихся цифр. Но очевидно, что он легко восстановит недостающую цифру, потому что там разница явно будет меньше 10. Да, Взаимно однозначное соответствие между количеством цифр, которое есть в этом числе, и, соответственно, остатками по модулю 10. Итак, ваш ответ понят. Внимание на экран. Mm -hmm. Отлично. Да. Таким образом, я засчитываю вам ваш ответ. Он ровно такой же вообще, просто, ровно. Ровно, как у этих авторов. ЗАДАЧА 8 В зрительском зале, в сплошном ряду, сидят 2021 зритель. Некоторые из них ушли на антракт после первого акта, а потом, вернувшись, сели на другие кресла. Могло ли так получиться, что расстояния между любыми двумя зрителями до и после антракта оказались не равны друг другу? Если мы их, соответственно, на группу разобьем четные кресла, нечетные кресла, не получится там ничего. То некоторые с них не раз. Ну да, вот допустим, между теми, кто на нечетных креслах сидел. Померим расстояние. Сколько возможных расстояний там не получится, так что расстояние меньше, чем нужно нам. Угу. Хм? Или, соответственно, с счетным креслом. А если два ушло. Ну, если два ушла, те, кто остался. А, а давай возьмем зрителей. — Нет, Мы должны либо все, либо все. Давай троих зрителей нет, возьмем. Нет, если на двое остались да, на смотри, смотри. месте, то между ними расстояние не изменится. Понятно. Смотрите, Поэтому число 2021, нечетное. Либо Давайте да? возьмем трех зрителей. Да. Ну давайте, три. Что взял? Ну три, смотрите. Возьмем. Да, три было. Один, два, три они были раньше. Какие расстояния? Один и два, один и один, один и два. Смотрите, нечетных расстояний больше, а четных меньше. А что один два, один один? Ну расстояние 100%. до двойки а? один, до расстояния до тройки два. Так 2. от того, что они поменялись, uh -huh. нечетное может остаться нечетным, а четное может остаться четным. Ну, сейчас посмотрим. Четный же ни при чем. Ну первый куда-то должен пересесть. А у этого два одинаковых расстояния, значит он должен. О, вот этот должен уходить вот сюда. А ты меньше в... да. всего три человека. Да, всего я взял три. этот продвигать. обязан уходить на краю а четность... а не Он должен четность. Один, один. У него единичка. Да. два не существует. два не, не существует. А значит, он с кем-то пересечет. — значит, он ушел, и у этого Нет, а У все, этого стал единичка. у этого с кем-то останется уже одно. Давайте теперь пятерых все, возьмем. А, возьмем. У... ну да, у него сосед у, есть сосед, у него сосед. Да. Пятерых давай возьмем. трех все понятно. Один, два, три, четыре. Один, один, два, три. Один, два, один, 1, 1, 2, 3, mm -hmm. 1, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, да? Yeah. А, По-видимому, вот этого, где 3 единички, он проблемный парень. Три yeah. а, единички? Три не может быть, 1, 1, нет, двойка, Ой, 2. Нет, тут двойка, тут двойка. А, это двойка такая у меня. Все равно, наверное, проблемная. Две единички, две двойки, да? Да. а, а нет, Должны быть ну, все разные, да? Все должны быть Сейчас. разные. Сейчас. Да? Попарно разные. А, значит, у него две единички, две двойки. Так? Mm -hmm. А вот эта, далекая позиция, вот этих позиций всего две у него далекие, да? Значит, это допустим. Там мы сравниваем с расстоянием дом, и тракта двойка. и после. Да, да, да. Значит, это две единички. Единичка, двойка. Вот этот проблемный, вот этот проблемный здесь. У него всегда останется тот, с кем расстояние одинаковое. А значит, вот в этой задаче проблемный, тот, который в самом серединке сидит. У него слишком мало расстояний нужно. У него расстояние от одного до скольки там получается здесь пополам. N пополам округленным. Да, n-1 пополам. Да, то есть у него вот такие... Да, и вопросы. два раза. И так два раза. А таких у него, куда бы мы ни пересадили, не наберется, сдается мне. А нам... Так, мы хотим, чтобы набрание... Да, раз да, раз да, раз да, поэтому вот у него слишком... Вот это расстояние слишком много. Одинаково. Мы на примере... Раз на на раз примере трех, вот здесь мы увидели, что второй проблемный, у него одинаковое расстояние. То есть с этим и этим, с этим. На примере тройки, вот у него слишком э, много маленьких расстояний. Ну, подожди, даже... Если а вот больше, трой... чем количество... Ты хочешь, чтобы тройку поставить да? на месте там, да. и вот этих поставить сюда. Ну, то есть вот тут, поменять, смотри, этих менять. Э, здесь теперь будет первое, здесь пятое, а здесь второй, четвертый. Ну, вы их расстояние между собой сохранить. Либо ну, мы... мы... Проблема, -то, то есть, между виду, что из-за из из этого проблемы здесь... здесь да. мы можем еще вот так изменить. Ну, да, там очень да, много. -то что тогда? — Проблема тоже. — Гениальная задача. — Тут проблема. Не-не, как раз мне кажется, что центральный самый проблемной. проблемный. Центральный самый проблемный у него, потому что маленький выбор расстояний. Надо докрутить только это. — Так. — Надо это докрутить. пу Не равны друг другу. — Сейчас. — Любыми двумя зрителями. — У нас множество расстояний не изменилось. — Нету. Все те же самые расстояния. — У нас один 1 минус один. — А может быть, наоборот, самый крайний проблем? — Два хн минус два. И так далее. Я, и. Да, и одно, ну, я... и н. Вопрос. Может быть, тут тогда сколько зрителей должно выйти? Понятно, что если двое хотя бы остались, то уже все. Нашлась пара. Да. То есть вышло 2019. Мы хотим отобразить множество попарных расстояний в себя. Да. Да, да, да. Это типичная задача, на которой думать надо долго. 10 минут ну, здесь не хватит. Ну, может не хватить, да. Просто мы идею может быть, уцепили, да. а докрутить не успеем. Так, значит, 2.5. Приятно. 5, 2, Приятно. Здесь она классная, 2, но она надолго. За 10 минут ее не решить, конечно. 1. Ну, или, или сложно решить очень. Так. Либо тут какой-то простой контрпример. Да, вот пробуем контрпример. Значит, с этим, другой, Либо... с этим другой, с этим другой, с, так, с этим другой, с этим другое. А вот с этим — Нет, как, ну, как бы для любой присылавки что-то надо доказать. — С этим С другое. Ja? — А именно вот это утверждение. Вот — Все или я О, а для пятерки я придумал пример, когда все стране будут новыми. — О, давай! — Вот это хорошо. — Вот это очень хорошо. А, — Смотрите, его, вот, вот, так, вот так, такой новый расклад — 2, 5, 3, 1, 4. <как> все расстояния новые. — Так, 2, 1. — Так, 1, 2, один 3, 1, 3, 1, 3, 1, 1 4. — Да, 2, 2, 3. — 2, 4. — 2, 5, 2, 4. — 3, 4. 3, 5, 5, 4. Да, ты придумал. Сердце, а теперь смотрим. Правильно. Вот здесь была проблема, а здесь проблемы нет, да? да. Теперь смотрим на 2021. Мне это кажется, это пример. Такое? Я думаю, это пример. пример да. Здесь 4 плюс 1, а здесь получается 4 минус 1. <къех> то есть, может быть, можно. <къех> Мне кажется, пример, потому что его легко... Ну, типа, Для 9 смог его распространить хотя бы на 9? Сейчас. Если сможешь, то все, то задача решилась, скорее всего. Ну, вот это надо подумать, конечно. То есть я, получается, центрального оставил на месте, а потом половину из левой половины угнал направо, а половину из правой половины налево. Да. Пять. И еще я поменял здесь сейчас, через одного, да? Четыре нельзя. — Через одного, значит. Давай, куда у тебя шел? Давай поставить. А есть, за место двойки поставил, да? Да. Нет, не за место двойки. Так. Два, пять, три, один, четыре, да? Два, пять, три, 1, четыре. Так, два сюда, один сюда. Четыре сюда, пять сюда. Вот по этой же схеме, да? То есть... Девять. Восемь. Четыре, пять, три, семь, А если все пятерками так и будут возвращаться? Так как две 2000... тысячи... Не, но ну, там идея-то, что я центрально оставил на месте, тогда, получается, здесь тысяча тогда вот у этих будет на том же 1010, расстоянии, 10, у да. третьего и у этого. Вот, вот для пяти проще вот такой пример сделать. Ну, возможно. Какой? 1, 3, 5, вот, 2, 4, Просто берем да? центр, оставляем а, на месте, здесь делаем 1, 3, 5 и так далее, а тут 2, 4 А, тогда. мы их распараллели? Давайте попробуем <с <с проверить. По ну тогда работает. просто все нечетные подряд возьмем, а да, потом да, все да. четные подряд, а -а -а. да. Так, так. И Давай. тогда расстояние между четными станет нечетными, а между нечетными станут четными. Проблема может быть только между нечетным и четным. Да. Так, давайте поймем, почему не будет. Почему не будет? Значит, берем число вида... Между четным и нечетным, 2 плюс да, 1 и число 2 2n, да? да? Значит, что мы знаем? Это стоит на... Давай 2К минус 1 лучше. Тогда это стоит на катом месте, угу. вот такое число, да? А вот это число стоит на месте... Тысяча... Uh, Сколько у нас слушай, там? 1000, 11, 11 11? плюс n, n, да? n да. Uh -huh. Значит, расстояние между ними... Тысяча одиннадцать плюс n минус 2k плюс 1... Не-не, вот здесь рас... номер k. А, тут номер k, да. Uh -huh. я тут, я <свист> это новое. Минус k. Это новое расстояние. И нужно доказать, что это не равно 2k минус 1 минус 2n по модулю. Вот нужно доказать вот это, да? Вот, и, НК Н и К произвольные, да, у нас? — Да, ну давай, смотри. — Вот это нечетное. — Вот здесь нечетное. — Это тоже нечетное. А, это непонятно. Если это назвать М, то получается 11 плюс M. Нужно доказать, что не может равняться 2 m минус 1, или... — А, нужно просто решить, это неравнее. уравнение. — М плюс А давай просто решим это уравнение. — А, либо, если это равно... — По модулю, да. — 1012. А, — ну, ну, ладно, m может быть. — M012. — 1112, да. да. — M1. 1 не равно… Вот, вот, вот такие два, два случая. — Ну, это явно отрицательные. — 2012 — это четное число. — Да. — А у нас чет... они разные четности. — И 1012 — это больше, чем э, Они половина. у нас разные четности, И это больше, а, а, нет, числа, это больше, чем половина. — Это чем половина. — У нас не, числа не, разные четности, и, здесь, а здесь и здесь, получается m четное, а m да, — это да, расстояние да, между… — Четное и не четное? — И оно больше, чем половина. — Нет, нет, нет. У нас четное и нечетное расстояни смотрите, 5 и 2 оказались здесь на одинаковых. Но ну, так вот мы то, что мы проблемкой разрешаем, чтобы кажется, что, что что мы поняли, как решать задачу, осталось осталось чуть-чуть, осталось проверить пару случаев, что они невозможны и, и все и будет хорошо. Сейчас а сейчас, вот, сейчас мы поймем. Время подошло. Мало времени. Наслажды на самом такой чуть-чуть не 20, хватило, да? да. 10 очень мало. Это, это реально очень сложная задача. Окей. Интересная, красивая, и хорошая. но да, да. И очень хорошая. за 10 минут она просто физически не успевает даже щас, в Сейчас, сейчас, сейчас. У же НК были разные четкости, нет? Задумать, так, нет, нет. НК — это вот это. Да. Сейчас, дай нам пару минут. А -а. Отключить еще 10. Давайте, да, включаем. Давай. Все, есть. Берем. Я, То есть, по-видимому, вот с этим числом проблема — 1012. И... — Значит, это не получилось здесь. На, для девяти это не сработало. — Не сработало. — Но а, это вот так вот. — Но может быть, ну, здесь... может быть сработает так, до 1021. — проблема есть только в вот ну, в вот, вот в этом, 1012. — Да, расстояние между нашими числами — 1012. — Да. А, — не, не нашими числами, расстояние а вот между вот этим и вот этим. — И, вот эти. и здесь та же самая фигня, так. здесь в этот же момент сейчас, отключится да. сейчас, Современно. сейчас. — Ну не в самом этот, но m, m, 3, m, Нет, у тебя здесь с пятеркой, да? — Да, пятерка, двойка, казахстан. — А, правильно, половина вот плюс один. — Половина плюс один, да, то есть тысяча одиннадцать плюс один. У тебя было, получается, четыре То есть проблема вот в этом числе. Но здесь у меня эта проблема почему-то не оказалась. Почему? — Не знаю, очень хороший вопрос. — Но видно, что вот это иногда случается, да? — Да. — Может, по твоему методу попробовать? Ну у меня метод что, был, не, не Смотри, вроде сейчас. Давай смотреть. Вот вот это мы поняли, да? Да. Есть два случая. Один случай невозможен, потому да. что нам получается 3m равно там минус да. 1010, а оно вроде на 3 не делится. Да. Значит остался случай, вот проверяем мою арифметику, да. что m Все равно верно. m 12. равно 1012. Да, согласен. А что такое m? m это n минус k. Так, да. Возвращаемся к нашим числам. Это что такое 2n минус 2k минус 1? Угу. Так, это получается. 1012. Э Дважды 2012 плюс один это 2025. Да. А значит вот это число а больше, один. чем да, 2025. Да, да, вот. Оно, а оно не должно быть серединке. это чётное, да. это чётное, это наше число, оно не может быть больше, чем вот, вот. это. А, вот, скорее всего просто вот этот последний сдвиг будет отсутствовать, да? такое. Ну-ка, давай просто. Пять один а, а Где в 9 это не проходит? Да. Ну, а, а, а ну, а, мы можем а как бы снова наверное... сверху вниз. Вот там двадцать пять. Два один семь Там отдельная история. О, покажи, Миш, покажи. Но я не я не уверен. нет сейчас. Нет, вроде бы. Ну ладно, здесь пока не очень понятно. Здесь, а вообще это не важно. Мы решили для нашего случая. А там кривой коэффициент дефицит возникает из-за другого, из-за того, что 9 — это не важно. Не важно. Так, значит, здесь проблемное число какое? Ну то есть нужно сказать, что вот здесь все расценки все равно будут разные, не совпадет, да? Между нечетными, понятно, Очевидно. все расстояние новые, между четными все расстояния тоже да. новое. А, нет, тут а какое-то расстояние между каким-то нечетным и каким-то да, четным может совпасть. Вот. Вот. Как Мы тут. что говорим? Смотри, берешь берешь разницу. любое нечетное число. Берешь разницу между нечетным и четным. Между любым нечетом и любым четным. Да. Нечетный стоит на месте номер к, четный стоит на месте номер 1011 плюс N. Правильно. Правильно, потому что нечетных 1011, А стоп, нечетных. Да, нечетных 1011. Это Сейчас, номер 1011 плюс, плюс n. 1011 плюс n. Давай проверим. А, например, двойка на каком Не месте на, стоит? Двойка правда. на 2012. 1011 плюс 1. На 1012, да. правда, да? Правда, да. Вот. потому, потому он что сначала 1011 нечетное, 1011 нечетное. Вот. И теперь смотри. Сейчас. Тебе э, нужно, нужно чтобы 1011 плюс n. Двойка на Тебе нужно, чтобы разница между этими числами была такая же, как здесь. 1011 плюс n. Да. N. Разница Значит, между этими числами легко считается. Разница между этими это 2 на n-k минус 1, правильно? Да. да. А, а разница между этими считается. Равно 1011 ну, плюс, плюс n-k. Да. То есть они должны либо совпадать, либо отличаться знаком. Да. Так? да. Либо да. совпадать, либо отличаться. вот это точно есть, на есть, на это есть и не два случая. И один из них невозможен с силой делимости вот на n-k заменили новую букву, например, p. А вот. второй невозможен, потому что там получается n-k слишком большой. Может. Сейчас, подожди. В любом случае, проверить все. — Какие Нет, вот это — нет, все четные идут после всех То, что это больше этого — понятно, но это может быть больше этого. — А, это может быть больше этого, потому вот это — P. — 2P 1. — Это вот этот номер меньше, чем этот номер, да? — Вот А эти могли поменяться местами. Поэтому смотри, могут ли они отличаться знаком, да? Тогда получается, что трижды вот это равно 1010. Так не бывает. Не бывает. Если да. они в точности равны друг другу, то получается, что n минус k это ра 1012. равно 1012. Да. Так тогда. Сейчас подожди, если знаками, к... то один минус дважды это равно это, то есть там тройка не делится. Да. А, а, а, если, а равны... если просто равны, то получается, что n минус k равно 1012. 2012. Согласен? — Вроде да. да. — Вот. Это означает, в частности, это... что n больше, чем 1012. — Да. n больше, чем 1012. — А значит, 2n да. больше, чем... А-а-а! ...2024, 2024. А большим счетным числом быть не может. Вроде да. А почему же здесь не сработало? А — а, а может, там зеление... — там, Проблемы с землей на 3. С… 3. С там, там, — Там втором случае могло появиться. — Вот это второй случай Ладно, давай мы расскажем, а ты скажешь, где я наврал. — Начинайте. — Так, решение. — Мы вроде справились. — Сначала ответ. — А, что там вопрос какой-то? Может может, может, — Может, ответ да. — да. Мы говорим, давайте, пускай они все выйдут, ну или единичка пускай Нет. на месте посидит, неважно. В общем, они все вышли и вернулись так, что сначала всели все нечетные — 1, 3, 5 и так далее — 1011, а. а потом сели все четные — 2, 4 и так далее — до... Э, — 2010. — Ну понятно, 2010, да? 20, — 2020. 2020. — В общем, понятно, сначала все нечетные да, — до 2021, понятно. а потом все четные — от 2 до 2020. В общем, все сели, да? Давайте поймем, а, почему может быть проблема. Если мы возьмем любые два нечетных числа, то они стали ближе, чем были раньше, очевидно, да? Потому что мы все промежуточные четные выкинулись. Если возьмем любые два четных, они снова а, стали ближе, чем были раньше, mm -hmm. так? Mm -hmm. То есть правильно ли я понимаю, что для начала все сидевшие на нечетных местах друг за другом уседутся? Да, сначала сидят. Yeah. Один, три, пять, семь и так далее, вот 2020 то номер там тысяча тысяча одиннадцать да что еще раз на да, место тысяча да да да да, да. первую первую половину экран, экран сломался вот э, да. сначала сидят все все нечетные по порядку потом все четные по порядку понятно что Расстояние между любыми двумя нечетными стало меньше, расстояние между любыми нечетными тоже стало меньше, поэтому единственная проблема может быть так, что расстояние между каким-то нечетным и каким-то четным, каким было, таким и осталось. Берем любое нечетное число, оно имеет вид... 2k минус 1, тогда оно здесь стоит на катой позиции. Да? Если k равно единичке, то это число в новом, 1. В новой расстановке. Да? Если k равно 1, то 1. Если 2, то 3 и так далее. Вот. Берем любое четное число вида 2n. Оно тут стоит где? Оно начинается после 1011 позиции. И дальше плюс n. Да? По, по понятным причинам. Вот. И что мы хотим? Мы хотим проверить, бывает ли такое, что... Uh -huh. расстояние между исходными числами, то есть между числами 2k минус 1 и числами 2n, может ли оно быть таким же, как между новыми позициями, а новые позиции — это k и 1011 плюс n. Uh -huh. Значит, расстояние между этими, ну, оно такое, по-честному, это модуль, да, модуль 2k минус 1 минус 2n. Uh -huh. Расстояние между этими, мы понимаем, что это больше, чем вот это, поэтому это в точности uh, 1011, Плюс N минус K. Мы проверяем, может ли одно равняться другому. Есть два случая. Ну, вот чтобы было удобнее, давайте... Я минус K обозначим а, за х. Да, скажем, что вот это равно какому-то там числу? За X. X. Тогда вот тут написано а, минус 2X минус 1. Вот. У нас есть два случая. Минус 2X минус 1 равно 1011 плюс X. Или а, минус 2X минус 1 равно минус 1011 минус x. Да. Смотрим первый случай. В первом случае получается 3 x равно э, минус 1010. И по понятным причинам такой быть не может. x явно целое число, так как это разность позиций. Да, значит такое невозможно. Во втором случае у нас получается x равно... Вс ⁇ по большому. Сколько тут получается? Минус 1012. Uh, 1010. 1012. С плюсом. 1012. Тысяч, — 10. — 10. — 1012. — Не может быть. — Минус 1 и плюс. — 1012, все правильно. — 1012. — 1012, конечно. — Но нет. в любом 10. случае 10? это не делится на 3. — Нет-нет-нет, нет, не, нет, я, я про второй случай. — Ну не, Алексей, смотри, минус <свистит> 2x. — А, вот тут все-таки, вот тут 12, а тут 10. Вот, вот так. Значит, x равно 1010. Вспоминаем, что такое x, да? Сейчас получится у нас. Х это разность n минус хорошо. k. Да? Да. Вот. Это значит, что n это больше x плюс k, то есть, как минимум 1011. Ну да. Угу. Тогда наше число, вот это вот, которое было одним из наших чисел, 2n как минимум 2022. А Хватит у нас это нет год проведения конгресса человека понять, с таким а номером. Да. Да. Хватило. Итак, получается что в одном случае 3х равен числу некратному 3. Числу некратному 3. Во, 313, втором случае. Во втором случае x равен 1000, 10, 10. И, То есть n минус k. А k у нас начинается строго с, с единиц. Да, да, как да. минимум 1, да. И поэтому k перебрасываем в другую сторону и получается, что n больше либо равно 1000. 11, а значит 2n больше либо равно... 2022. А 2 н был номер какого-то человека. Да. А у человека не может быть такого номера. Вот так. Убежали. Я, принимаю ваше решение. Сейчас Ура! раз... Ура! сейчас раз ответ Ура! такой невозможен. Да, и да, будем бы ошибку. А, невозможно. Поздравляю. А у нас решения не было. Вот так. Андрей предложил посадить всех четных на нечетные и наоборот. а, Борис уже алгебраическую часть добил А, четко я пытался решать ее доказывая что все- таки э, хоть одно расстояние досовпадет но потом понял что речь идет о каком-то очень сложном математическом рассуждении которое просто не может предполагаться за 10 минут ну и в этот момент уже боря все добил задача 9 на доске нарисована сетка 9 на 9 клеток. Какое минимальное количество единичных интервалов с концами узлах сетки необходимо стереть, чтобы на доске не осталось ни одного квадрата со стороны 2. То есть на самом деле если 9 девять на 9, каждый каждый шаг шаг шаг вот такое, ты что мы скираем, да? То есть кордышко, вот, ребра, вот, это, вот, это, вот, ну, вот это, да, мы стираем, да? Да, да. да. это значит, а, mm. а тебя 81. То есть а, не одного квадрата, нет, это... А это нужно стереть да? как минимум, получается, 41 раз. Да? Потому что если, если ты стерешь меньше, чем 40... Один раз, за 40 раз ты испортишь максимум 80 квадратов. А как 41, вроде очевидно. Вот, ты вот так вот убираешь все, да? За 9 раз ты убил здесь, за 9 да, раз да, ты убил здесь, 9, понятно, 9. Что? Остался слой, который ты... У нас остался вот такой двой... квадрат 2 на 2. У -у -у. Подожди. Да, квадраты 2 на 2. А, стали... со стороны а? 2. Я что-то 1 на 1 ищу. Блин, другая задача. Я, <laughs> Подож... в я вначале стал решать... Сейчас. Чтобы на... У нас надо... получается 100 вершин. Все, все, все, я не ту задачу решал. Ну, можно Просто вычеркивать я решил, вот такие крестами. И 180. Да, да. Чтобы 180, вот это... 180 вот так, да. То есть, Чтобы на доске не осталось ни одного квадрата со стороны 2. Ни одного квадрата нарисованного, да? С одной Смотри, сейчас. Вот берем, берем сначала квадраты вот такие. Это что тоже самое решение сейчас, по сути. Значит, таких квадратов, которые вот начинаются с этого угла, и делаем квадратную сетку, да? да. Таких 16 штук. Так? Mm -hmm. Нам нужно их все разрушить. Mm -hmm. Для того, чтобы их все разрушить, так. нам придется сделать Смотри, как минимум 8 Алексей. ходов. Алексей, в квадрате 3 на 3 осталось 4 ребра и теперь все получилось. Теперь получу. смотрим оставшиеся квадраты. Да. Один Значит, оставшийся. Есть Еще есть. есть. Есть, и, есть и который, который, который начинается uh -huh. вот здесь. А мы, Значит, я должен буду, вынужден, буду здесь стереть. Мы умеем, а, мы, мы разрушаем, вот здесь а, мы вот вот Так, давай считаем, что... Но все. еще есть вот такие. Все, кажется, да, да, да. кажется вот есть мы, идея, а, мы... а, вот, вот такие, мы они, даже, уже, смотри, не, они мы... уже не соотносны. Мы убираем смотри, сторону, 4. давай пойдем, сколько квадратов мы рушим. Раз, четыре, два... Мне кажется, надо распараллелить на две вот такие сетки да, по шестнадцать, да, да, которые да. Вот, вот так выглядят. Тогда они не имеют общих сторон. Да, если да, у нас да, вот да, так квадрат. Получается, да? что мы так оценим, что как И минимум шестнадцать, нам надо убить. Тоже, да, И, да? И надо показать, что надо мы все да? уберем. Что? Похоже, шестнадцать ну, это правильный шел? ответ. Шестнадцать, да? Нет, ну, 16 очень похоже. 16, мы заказали оценку. оценку. А ты примерно 16 есть? Ну, вот. вот я пытаюсь его придумать. Да, то есть я... сейчас. — я же... через... понятно, что всего этих квадратиков 2 на 2, 64 штуки. Понятно, что стирая каждый отрезочек, мы убиваем не больше, чем 4 квадрата, значит, быстрее, чем за 16 нельзя. Вот надо придумать пример, как это сделать за 16, 8, а 64 штуки. 64. 64. Убивая одну, мы убиваем максимум 4. Если ты убираешь одну, ты убиваешь 4... Не, не эту. Вот эту убираю. Да? Ты убиваешь 4 квадрата. Вот такой, такой, вот вот такой да. и такой. Вот. Нужно попробовать... А нам нужно убить да? новые 4. Подожди, вот мы убираем... Мне кажется, просто ты зря начал... Слушай, а если Мобед вот, так вот, такой, да. вот, вот такой, так вот такой, так. И вот такой, вот такой и — А, и потом вот уже так, 4? Ну, вот то так? 16, да? ну, то есть, 16. — Ну, то есть, 16 — хорошая 10, Нет, Биби. вот это станция. — Теперь да. вот так. — А если через, через два? Про... — про... да, да, все. через два играл. Я, я не оттуда ты, начал ты, считать. — Да, ты с краю начал, вот так. — Ой, это тоже с краю получается. Не, — Не-не-не, нормально. — А вот квадрат остался. — Она мне очень понравилась, как и любая задача, которую я сам решил. <laughs> ну, нет, я не, не, не любая, конечно, нет, но эта задача прям очень красивая. Реально красивая. Тут понятно, что делать. Тут понятно, что надо одним выстрелом убивать по 4, да? Но непонятно, можно ли э, действительно осуществимо ли это, да? Осуществимо за 16. И вот эта вот конструкция, конечно, она, да, придумал и прям восхитился сам. Так, скажите, пожалуйста, вот это ли, Николай? А, вот, ну, смотрите сюда. Сейчас. Сейчас. А, это, это, это, это, это, это. Это, это, это. 16? 16. А, ну, якобы, но надо... Ну, 8 и 8, а у тебя в серединке ничего не осталось? Ну, вроде нет. А что ты убил еще? Я убивал каждым выстрелом, ровно те, которые должен убивать. То есть вот эти четыре, вот эти четыре этим выстрелом. Подожди, вот эти четыре. Остальные все нижними, и все. Первый ребот выбрал вот так. Надо проверять. Подожди, у тебя вот здесь сколько выстрелов будет? Здесь у тебя сколько выстрелов? Ну как, вот здесь просто нужно соседние стрелять. Вот здесь 8 и здесь 8. Кажется, все, что, ну, что вполне себе Да, да Это почти да. то же самое, что... А, нет А вот так, так вот было, да? Вот что? Смотрите, а здесь они как это... так. Вот, да. так. Нет, даже... Через один? Не да, так. да, и рядом прямо да, подряд да, да, через да. один. Вот, так вот. вот такие сейчас. выстрелы да, и вот такие выстрелы. И под ними тоже Кстати. сейчас точно. Да, да. только через да. два да. уже. Давай сотру. Сейчас скажем. У ничего нет. Ни одного квадрата. То есть вот так. Вот так? Не-не-не-не. Вот такие, так. Ну, надеюсь, есть квадрат. Так, вот, я да? пока здесь не вижу, то есть нет, я да, вижу, что и 8 сцена. стрелов, а Сейчас, 100... но меньше а, никак не все, да, 64 короче, квадрата да. всего, Да. все, все и максимум 4 квадрата он считает. Да, да. Все, мы все, как другой, доказать. другой, да? да? Ну доказать по мы можем, удар. да. Ну доказать тоже понятно, потому что их 64, одним удар, максимум 4. По две рядышки, по две рядышки, ну всё, да, давай, Алексей, рассказывай. Ни одного квадрата нет, Рассказывай. Все, готовы? Вот как раз, наверное, школьники это эту задачу возьмут без всяких немудрство и лукаво. Мне так кажется, может быть. Потому что тут же догадка, э, фишка-то в том, чтобы э, вот две рядом стоящие. Как это пришло в голову, тоже непонятно. Рисуйте? А, да, значит, ну вот мы вот, а нарисовали. Четко вот, все. Как бы нужно, наверное, еще раз да, нарисовать. Лучше еще раз. Лучше еще раз. Значит, вот доска игральная. Вот она разбита на три квадрата по три, вот кажд... по 9 в каждом, то есть по три на 3 в каждом. Вот оно, по... игровое поле. Вот. Так и так вот ему... у нас она... это видно в камеру, Может, вот, вот, вот, вот, вот это все у нас аккуратно красный. нарисовано? Ну, сейчас мы красным, красным. замалюем, да. да то, так что вот, теперь держали. мы убиваем, вот смотри, вот, вот, это, прямо, да? Да, вот, вот эту сторону убираем, и эту рядом с ней тоже убираем. И эту убираем через один, и эту рядом с ней тоже убираем. И эту убираем, это убираем. И uh -huh. это убираем, и это убираем. Потом прыгаем сразу через два Симметрия. и симметрично делаем здесь. Uh -huh. Утверждаем, что здесь нет ни одного квадрата, который ну, потому бы Потому что такой цел. трафаретик получился шириной один, на самом деле. Если... — Да. — Ну вот да. тут совсем поня... видно на этой картинке. Да. — А теперь смотрите. Красные отрезочки для наглядности. — Ну вот, вот, вот, вот. — Ну вот здесь. Да. — вот. Ну вот там, вторая картина. А, ну да. — Ну вот, да, смотри. — Вот. Ну, грубо говоря, на самом деле мы сделали следующее. Каждая черта Стирает ровно 4 квадрата, ни больше и не меньше и никаких пересечений нет. Ни один квадрат на картинке не является испорченным более чем в одной периметральной одной А поскольку всего квадратов 64 обойтись меньшим всего квадратов 64, значит. Каждый выстрел не более 4 квадратов убирает. не меньше чем 16, надо стереть. Абсолютно верный ответ ха, -ха, -ха, -ха. Вот так, О, и ровное это решение да. но ну, я да. думаю, что У нас видит. даже больше. Видит. Один в один, да. Ну. Как вы считаете, математики успешно прошли собеседование или нет? Почему да, или почему нет? И что вы еще? Спросили Кстати, новый эпизод выйдет в ближайший месяц, поэтому подпишитесь на канал и переходите по хэштегу «нанято», чтобы не пропустить. Если есть темы и кандидаты, которых вы бы хотели увидеть, пишите в комментариях. А если хотите принять участие сами, присылайте резюме на youtube собака про с пометкой «нанято кандидат». Да, посмотрите описание ролика. Там источники задачи, ссылки на тексты решения, если вам интересно. И там же рассказываем, как к подобным собеседованиям подготовиться. Спасибо, что смотрели. И до следующего эпизода шоу «Нанято» на канале Клес.